Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивона, я рада, что вы пришли на мой канал. Если вы знаете, что такое гитиня система, приоритеты, планирование, куча дел, ничего не успеваю и так далее, то вам будет этот ответ Первая задача. Как я, я и во всех видео по планированию говорила, вы пишите абсолютно все-все-все дела, какие приходят вам в голову. Эт, этим вы можете заниматься несколько дней, неделю и так далее. Все, все, все, что вас беспокоит, что вы периодически вспоминаете, все это записываете к себе. Большой-большой листочек. Дальше. Дальше вы все пронумеровываете. Вообще, постарайтесь написать примерно 100 дел и вы поймете, что на самом деле это довольно сложно написать 100 дел. Но если вы напишите больше 100, обязательно отпишитесь в комментариях, я пожму вам руку. <laughs> это же как надо уметь откладывать дела, чтобы больше 100 дел накопилось. Так, ладно. Написали вы все дела, пронумеровали, у меня получилось 63. Неважно, насколько они масштабные или маленькие. Просто запишите и дальше справа э, сделайте два таких столбца. И над одним столбцом напишите э, важность, над вторым столбцом напишите срочность. И проанализируйте каждое дело по дестибальной шкале по важности, насколько оно важно, и по дестибальной шкале по срочности, насколько оно важно. То есть например у меня купить укрепитель для ногтей это конечно же суперсрочное, срочное супер важное дело но я шучу и у меня по важности это один из десяти и по срочности это один из десяти упражнение на глаза все мы беспокоимся в своем зрении, с этими дурацкими смартфонами, планшетами, телевизором, компьютером. Оно садится даже у тех, кто блещет здоровьем. В общем, это по важности 10, определенно 10. Это же важно, наше здоровье это важно. Но по срочности, по срочности оно у меня стоит на 3. То есть упражнения на глаза не так уж и срочно нужно делать, но важно, супер важно. Научиться финансовому планированию тоже важное дело по 10 бальной шкале по важности у меня ставит 6 по срочности 4 ну в общем вы поняли принцип проанализируйте каждое свое дело и проставьте а, от 1 до 10 насколько срочное от 1 до 10 насколько важно и дальше самое интересное самое просто вообще а, дальше а, есть такой супер архи классный метод который позволит вам расставить приоритеты, как это сказать, непредвзятых. Берете матрицу Эйзенхауэра, наверняка все ее видели, рисуете ее и вы знаете, что по оси Y это важность, важно, не важно, и по оси X это срочность. Дальше вы Нарисовали вот такую ось координат. В общем, те, кто любит математику, вам понравится. Нарисовали такую ось. И дальше вы берете каждое свое дело и наносите на оси координат это дело. То есть, например, у меня какие я упражнение пров... упражнения на глаза. А по важности 10, по срочности 3. Смотрим срочность ось Х 3, важность 10. Ставим здесь кружочек... А... Вы смотрите какой номер у этой задачи, у меня упражнение на глаза это номер 16 и вот вы э, берете 3,10, x3, y10, отмечаете здесь 16 и так проходите по всем делам и дальше вы смотрите. Если разделить э, вот так вот дела, то дела которые попадают в этот квадрат <coughs> нужно выполнять без промедления это самые важные, самые срочные дела, которые прям горят, например, оплаты по счетам, и здесь это дела, которые нужно выполнять обязательно, но не срочно, поэтому их нужно разбавлять со срочными делами, которые вы делаете здесь, то есть одно дело берете отсюда, одно отсюда, так чередуете, вносите в свои планы и постепенно их уменьшаете, вот эти дела вы можете поручить или выполнить как можно скорее, чтобы о них уже забыть, чтобы у вас этот квадрат начал пустовать И вот такие дела лучше делать постольку поскольку, можно забыть, а можно делать их во время отдыха Это самый классный способ расставить приоритеты и не задумываться над тем, действительно ли этот приоритет важный или не важный это ось координат вам все покажет. Я очень обрадовалась, когда узнала об этом методе. И делюсь с вами. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Выходите еще на мой канал. А лучше подписывайтесь. Пока!